26 апреля в Казани празднуется день рождения великого татарского поэта Габдулы Тукая. По традиции первые лица республики, а также все жители города, школьники и студенты встречают праздник возложением цветов к памятнику известного деятеля. Так и в этом году на площади, названы в честь поэта, первыми почтить память человека, создавшего современный образ татарской литературы, приехали президент Татарстана Рустам Миниханов, государственный советник Татарстана Митимир Шаймиев и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Особое место в церемонии занимают студенты и школьники. Прививать любовь к родному языку и литературе нужны не только в аудиториях и на лекциях, но и на таких мероприятиях. Сегодня очень знаменательный день. 131 год со дня рождения Габдулу Тукая. Мы очень любим, чтим этого героя Татарстана. Знаем его все произведения. Очень нравятся они нам. В завершении торжественного праздника в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалили состоится церемония награждения лауреатов Государственной премии Республики Татарстан имени Габдулы Тукая. Анастасия Иванова, Влад Михневский, Универньюз.